Государственный универсальный магазин «ГУМ» не просто крупный торговый комплекс, в котором можно купить практически все. Это целый торговый квартал в центре Москвы. Он занимает местность Китай-города и выходит главным фасадом на Красную площадь. Проектирование «ГУМа» началось в XVIII веке при Екатерине II, но строительство не было доведено до конца и после пожара 1812 года торговые ряды были перестроены мастером классицизма Осипом Бове. Верхние торговые ряды были открыты 2 декабря 1893 года. Это был исключительный для Москвы и для России проект. На тот момент это был самый крупный пассаж Европы. Ближайшим аналогом ГУМа является галерея Виктора Эммануила в Милане 1877 года. Но наш московский пассаж в полтора раза больше. И в Миланском пассаже не торгуют на верхних этажах. Там нет знаменитых гумовских мостиков. Это был целый город, идеальный город русского торгового капитализма. В 1917 году торговлю закрыли, товары реквизировали. Здесь расположился нарком-прод Александра Дмитриевича Цюрюпы, осуществлявшего отсюда политику продовольственной диктатуры. В рядах был склад реквизированного продотрядами и столовые для совслужащих. В 1923 году в здании открылся государственный универсальный магазин ГУМ, состоявший введение ведении нарком торга РСФСР. ГУМ стал символом НЭПа. Сталин закрыл ГУМ в 1930 году. Сюда вселились министерства и ведомства. Первая линия была полностью закрыта для входа. Здесь находился кабинет Берии. Пока эта торговля продолжалась, у фонтана функционировал торгсин и комиссионный магазин по продаже имущества врагов народа. На Никольскую выходил продуктовый магазин, но в целом ГУМ прекратил свое существование. Нофон был реконструирован и открыт для публики 24 декабря 1953 года и стал символом оттепели. У ГУМа уникальная судьба. Он открывался тогда, когда Россия поворачивалась в сторону людей, нормальной городской жизни, даже счастья. Мода в ГУМе, демонстрационный зал, пластинки в ГУМе, мороженое в ГУМе – все это стало московскими символами. И все это исчезало, когда мы поворачивали в другом направлении. Сегодня ГУМ живет так, как он был когда-то задуман. Идеальный торговый город Москвы и памятник архитектуры.